Всем привет, дорогие друзья, с вами Криптоучмейкер, и сегодня у нас будет разоблачение некого Антона Катина. Я сейчас частично зачитаю сообщение, которое мне пришло. Есть человек, кинул около тысячи людей в совокупности на 10 миллионов долларов. Это только фонд, плюс всякую чушь, Фостер, Sst, Тресс, Симба. Напродал продавал всякого разного своего еще токенов на 3-4 миллиона долларов. И на все это у человека, говорит, есть пруфы. Сейчас тусит с более-менее известными личностями, пытается теперь клюхать свой новый проект. Симба Криптобанк. Лично я потеряла 220 тысяч долларов. Сейчас он живет с дубами бая ни кого не прячется нанял местного вокала араба чтобы тот сразу вызывал полицию на случай если приезжают обманутые вкладчики выкладывают в инсту богатую жизнь всех кинутых забанил пострадало очень много людей ну что ж сегодня мы разберемся что же это за антон катин и так как он сам пишет о себе 33 года к 23 годам управлял предприятиями в четырех городах россии и имел штат 55 сотрудников в 2017 году антон создал криптовалютный фонд нейтрина, который позже был переименован в шульц сделали ребрендинг так сказать новое кидалово делать видимо было лень просто сделали ребрендинг ну и основал трес групп который как раз таки по и является Симба стороджем. что ж, давайте разбираться я копнул немного глубже и узнал где этот самый антон катин учился кидать людей еще немного раньше в 2015 году знаете немного забавно интернет помнит все и за многими кидалами если проследить то видно как как у них рос уровень кидалово. То есть они начинали там, многие из них, да, то есть кидали своих друзей каких-то сначала, потом переезжали в другой город, там кидали новых друзей, потом валили из этого города в какой-нибудь другой город. И так постепенно уровень, масштаб кидалого у людей рос. Кто-то через бизнес-молодость поднялся до Роллс-Ройсов и Макларенов, да? В общем, у всех этот путь был разный. Давайте сегодня проследим путь Антона Катина. Итак, я нашел вот такой вот... Канал, как раз таки он является каналом Антона Катина, который он вел самостоятельно. Называется «Свистнуть в Швейцарию». Первый пост от 16 сентября 2018 года. Родом с Астрахани, 2,5 года жил в Волгограде, один год в Саратове и 4 года и по сей день в Москве. Ну, на тот момент этого самого года, да? Вот как мы видим, что сначала 2,5 года косячил в одном, потом год в другом и в итоге перебрался в Москву. Пять раз в жизни был банкротом. Лично для меня это от отличный повод был бы не доверять этому человеку ни в коем случае никаких денег. Жил два месяца на хлебе и аджике в Волгограде. После потери всех бизнесов за одно лето 2013-го видите, он, видимо, кидать начал еще в 2013 году, да? Продавал пылесосы Кирби 10-17 штук в месяц. Кстати говоря, по этому поводу я находил информацию, что данный человечек как раз-таки вот примерно с этого начиналось его кидалово. Подписывали бабушек на кредиты, чтобы продавать эти пылесосы. Но можно считать это дома домыслами, потому что родов Доказательств этому я предоставить не могу. Но информацию в интернете я такую находил. Сейчас я инвестор с 2016 года занимаюсь инвестициями. С 2017 года создал криптовалютный фонд Нейтрино. С 2018 года организовал сеть представительств в пяти городах СНГ и образовательную школу по криптовалюте. По школе я ничего к сожалению не нашел. Хочу создать международный криптовалютный банк, международный пенсионный криптофонд и построить коттеджный поселок и небоскребы. То есть вот этот вот криптовалютный банк данный человек планировал еще в 2018 году создать ладно погнали дальше антон катин резко сменил сферу деятельности теперь у них проект риэлтор 3d продажи недвижимости через виртуальный обзор онлайн за хорошие проценты плюс активно манит инвесторов обещая им мега выгоду от продаж с фильтрами для воды оба отмахиваются как черти от воды из фильтров люсия то есть данный человек в 2015 году как мы видим создал компанию риэлтор 3d и как раз таки в 2013 году он свалил как вы помните из прошлого поста из Волгограда как раз видимо накосячил там с этими пылесосами с фильтрами для воды людей накидал и вот каждый этап просто кидал постепенно, понимаете, переводил его из одного города в другой и заставлял заниматься все новыми и новыми разводами. Руководство отделом продаж по фильтрам со слов Катина будет передано Эмилю Байрамову, но данной страницы уже не существует, так же, как и страницы Антона Катина, но мы можем найти вот такой вот, вот, такой вот отзыв. Риэлтор 3D MSK Гендиректор, учредитель Антон Катин. Почему-то, кстати говоря, он участие в данном проекте отрицает, но информацию легко можно найти вплоть до той, которую я покажу вам чуть-чуть Чуть позже. Вот, собирал, в общем, он деньги на риэлтор 3D проект. Не знаю, сколько людей пострадало от инвестиций в данный проект, но сфера деятельности недвижимость, продажа и аренда. Парирую 3D продажу недвижимости по завышенным ценам, причем о процентах и то, что их нужно заплатить клиент узнает по окончанию сделки. Сумма идет от 10 процентов и выше. Но выхода у него нет, так как за фермулькой стоит крыша. Стоит за этой фермулькой Кирилл Мишинистов и Антон Катин, очень известные аферисты по низкокачественным фильтрам для воды по цене от 50 тысяч. И это 2000. 2015 год. Они уже были очень известными аферистами в 2015 году. 7 лет назад. Так как тема с фильтрами затихает из-за шумихи в СМИ и интернет, и обманывать бабушек и дедушек с домохозяйками, оформить на них кредиты на сотни тысяч рублей, уже сложновато. Они нашли новый вид развода. Один из новых аферистов, компания риэлтор 3D, Катин Антон, из Астрахани впаривал пылесосы Кирби, затем, затем крема в кредит, крема, потом фильтры для воды, последний раз его видели потерпевшие от торговцев фильтрами воды в кредит в Липец, в начале мая 2015 года. А по посылке старые посты Катина Антона. Э, к сожалению, данной темы уже не существует. Знающие люди еще в 2010 году писали, что реально рулит другой человек, а Катин приписывает себе чужие достижения. То есть паутинка тянется аж в десятые года, ребят. То есть человек мошенничеством занимается всю свою сознательную жизнь. Давайте погнали дальше. Внимание потерпевших от впаривателей чудо-фильтров воды и систем безопасности «Умный дом» в Москве, Дубне, Липецке – и других областях вокруг московской области в мае он создал новую тему по разводу на этот раз молодежи он собирает деньги якобы суперпроект риэлтор 3d ком и вот он в 2015 году уже вкладывал деньги чтобы очистить свою репутацию представляете ребят кстати если поры то можно узнать что его отец и мама также заняты в продажах аферах только в косметике сам он известен своей работой с известным мошенником кириллом машинистовым я не знаю кто такой кирилл машинистов но видимо катин этой его успешный ученик, знакомый, когда еще работали в Кирбе. После разразившегося скандала с невыпущенными зарплатами сотрудникам ООО Риэлтора 3D МСК, генеральный директор Катин Антон Викторович, начал рекламировать набор персонала для торговли так называемой системой безопасности Умный дом. Причем несколько потерпевших уже обращались к нам за помощью. Крема, фильтры для воды, системы Умный дом, пылесосы что только не было. Катин пытался нас обмануть. Сам кинул сотрудников. Ну и вот мы видим Антон Катин, риэлтор 3D вот такой вот YouTube канал. но ну, это мы все поняли. Продвигаемся дальше. И вот у нас пост от 3 апреля 2019 года, как мы помним, со слов самого Антона Катина в 2017 году: Антон создал криптовалютный фонд Нейтрино. В декабре 2018 года мы запустили наш первый децентрализованный смарт-контракт Нейтрино токен стандарт. То есть в 2018 году чувак уже создавал скам Токены, а вы еще про крипту даже не знали. Нейтрино токен стандарт 81 который имеет фиксированную годовую ставку в долларе USDC. НТС 81 не совсем децентрализованный, так как в нем 75 попадает трейдинг инвестиции. Нейтрино банк 25 распределяется смарт-контрактом, где 21 реферальная программа 4 распределяется всем держателям токена в виде дивидендов, при этом все 100% ваших вложенных средств у вас на счету. Канала нейтрино банк, естественно, уже не существует. Ну естественно, данный человек предлагал вкладывать в его пирамидоз деньги. Фиксированная ставка 81% годовых. Когда мы видим фиксированные ставки в подобных проектах, мы сразу же знаем, что это естественно пирамидоз. Потому что рынок разный бывает и невозможно гарантировать какой-то определенный процент прибыли. Выплаты раз в квартал 20,25%. Процента. Комиссии за вход и вывод нет. Вывод возможен раньше срока по заявке без штрафов и комиссии. Вот этот момент, пожалуйста, запомните. 4% от каждого вклада идет в дивиденды всем держателям токеном НТС-81. Выводить их можно в любой момент. Реферальный бонус 9% с первой линии приглашенного в банк, 7% второй линии и 5% с третьей линии. Что тоже говорит нам о том, что это пирамидоз. Ну и то есть в 2017 году мы делали выплаты раз в месяц. В всех инвестиций старов на квартальные выплаты затем и полугодовые по другим видам продукта вклады в нашем криптобанке стали годовыми без возможности вывода ранее что говорит о нашей репутации то есть вы внесли свой депозит и тело депозита вы не можете вывести ранее чем через год но выплаты по процентам вы получаете раз в квартал ну и тут ограничение от ответственности это уже от компании шутс который является те, тем же самым нейтрино, просто после ребрейдинга уже. инвесторы удерживают цифровые активы, клиент осознает и принимает на себя риски, описанные в настоящем документе. Клиентам, которые не принимают вышеописанные риски, рекомендован обратиться к услугам компетентного риска или воздержаться от участия в деятельности, связанной с инвестированием в цифровые активы. ШУЦ не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб в результате наступления перечисленных рисков, которые не входят в сферу влияния компании или не могут быть расценены как несоблюдение ШУЦ, Своих обязательств то есть они в данном вот документе данной портянке полностью снимают с себя естественно ответственность за то если они потеряют ваши деньги все они говорят что они занимаются торговлей спекуляциями на рынке да и в случае если вдруг что-то произойдет их там ликвидируют и так далее то э, ничего они вам не должны вы свои деньги им доверяете на свой собственно страх и риск имеется еще вот такое вот как раз э, условие и положение. Давайте я, наверное, увеличу правила обязанности сторон. Инвестор обязуется зафиксировать полученную прибыль путем вывода или реинвестирования. Период не позднее, чем 3 календарных года с даты открытия депозита. В противном случае итоговый баланс будет списан со счета инвесторов пользу управляющего. Интересный, интересный момент, конечно. Инвестор подтверждает, что он уведомлен о возможных рисках по ведению спекулятивных сделок с цифровыми активами. Предлагаемые цифровые финансовые активы являются высокорискованными, и их приобретение может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Дос Совершение сделок с предлагаемыми цифровыми финансовыми активами следует ознакомиться с рисками, с которыми связано их приобретение. Ни одна из сторон соглашения не имеет права, кроме как по требованию компетентного органа или суда в течение срока действия и после прекращения действия, и после прекращения действия соглашения в течение трех лет какому-либо лицу, неуполномоченному одной из сторон, информацию, относящуюся к соглашению за исключением информации, которая может быть получена из общедоступных источников. Это все Рень, кстати говоря, если вы подписываете подобные документы, то любой юрист вам скажет, что это все фигня. Вот в подобной портянке, по крайней мере. То есть вас заставляют подписать документ, что вы согласны с рисками криптовалютной торговли, спекулятивной торговли и так далее. Чтобы также не нести, естественно, ответственность за то, что управляющий может потерять ваши деньги. Вот, пожалуйста, комментарий. Вот такой вот есть, можете поставить на паузу и прочитать. Погнали дальше. Ну, вопросы... По юридическом статусе вызывают блокировку, вызывали точнее блокировку в чате. Имеется очень много различных статей по поводу труд с капитала, нейтрино, вот это вот Антон Катин. Этот человек открыл э, депозит в фонде на 12 месяцев. Недавно он хотел его забрать по причине, цитирую, детей нечем кормить. Но данное обстоятельство не может быть рассмотрено нами в качестве форс-мажора. И вклад инвестора не может быть закрыт ранее 12 месяцев, поскольку это противоречит подписанному соглашению с обеих сторон. Выплаты процентов по данному депозиту не остановлены и будут продолжены в рабочей форме. Помните, где мы читали, я сказал вам, запомните момент, что в любой момент можно деньги достать и забрать. Ну, видимо, с ребрендингом все условия поменялись и стали намного жестче, потому что денег пришло больше и контролировать это кидало, естественно, нужно было намного серьезнее. 16.10. Деньги должны были отдать 13.07. 2002, но не отдали. Ну, теперь уже деньги не отдали вообще никому. Информация вот по этому Катиному, она в интернете, то есть все это время лежит, и люди просто не загуглив, кто это такой, просто несут деньги в пирамидос То есть как можно доверять вообще изначально такому человеку? Я не понимаю, почему вы несете деньги, если все эту информацию нарыл буквально там за 15 минут просто по фамилии поискав в интернете. Блокировка аккаунтов, отбор денег, нет заработка. Вот хвалебный комментарий, и мы видим что у него очень много дизлайков потому что это не является действительностью можно было более 900 долларов еще и эфир э, потратил на переводы в итоге я получил фигу причем даже не посыпанную маком вот допустим вот такие есть отзывы давайте я приближу чтобы было лучше видно сотрудничество успехом не завершилось. В какой-то момент автор просто потерял доступ к своему личному кабинету форма авторизации упорно повторяла ему что логин или пароль не подходит хотя раньше все было в порядке связавшись техподдержкой в телеграмме он быстро оказался в блоке, а письмо электронной почты, видимо, до сих пор где-то в пути. Видимо, кто вкладывал деньги побольше, покрупнее тех... Сливали еще до э, скама пирамиды, чтобы, собственно, пирамида прожила дольше. Ну и естественно. Ну, естественно, чтобы Катин мог покупать себе Порше, Роллс-Ройсы и прочие автомобили. И не только автомобили, но мы к этому перейдем позже. В общем, таких отзывов можно найти огромное множество негативных. И, естественно, они будут, потому что людей действительно кидали и очень активно. Но и незадолго перед... С камом, я так понимаю, произошло вот такое вот сообщение. Добрый день комьюнити, мною было принято решение воспользоваться новыми условиями от этого года. Возможности начисления минимального процента по ежеквартальной прибыли. Это решение было принято в связи с временными просадками большинства инвестиционных проектов на криптовалютном рынке в нашем портфеле. Мы рассчитываем, что проекты выйдут из просадки за ближайшие 1-2 месяца и принесут более лучшую прибыль к середине лета. Выплаты произведены на ваши кошельки в размере 2% за квартал не 20 процентов а двух процентов за квартал видимо деньги начали заканчиваться новые вкладчики перестали приходить и чтобы продлить немного срок жизни данного скама, он вместо 20% заплатил 2%, чтобы дать себе еще несколько месяцев, пособирать с людей деньги. Ну и что мы видим, что Shoots Capital не найден, то есть такого сайта более не существует. Естественно, всех кинули, всех кинули на бабки. И вот смотрите, то есть человек 29 июля 2021 года, немного ранее получается, начал жить, так сказать, на все бабки, которые которые у него которую он успел собрать. Перед отъездом в Швейцарию в июне я снял в Дубае за 220 тысяч дирхам, 60 тысяч долларов, новую квартиру, оплатив за год. Я так и офис снял в Дубае, оплатив год. Так удобнее убрать из головы лишние задачи, мыслить годом и десятилетиями. Тут все друзья, местные локалы удивлены, что сумасшедший раз э, год оплатил. Если быть точнее, 15 месяцев, так как 13 13500 франков, только депозит 3 месяца, который вернут, когда съеду. А съеду в другую арендную, значит он всегда будет лежать банки банке того 75 тысяч долларов за 15 месяцев. И вот такой вот еще пост. А в Дубае вот такой вот вид из четырех комнат. новой квартиры год вышел. 220 тысяч дирхам, 60 тысяч долларов. Для меня важно не зацикливаться о таких вещах, как оплаты раз в месяц. Я убираю все из головы, чтобы лучше думать о работе. Я думаю, понятна причина, почему заскамился Пирамидос, Потому что деньги начали активно, активнейшим образом тратиться на различные роллс-ройсы. На перелеты этих Роллс-Ройсов из Дубая в Швейцарию, да, он самолетом потратил 13 тысяч долларов на то, чтобы Роллс-Ройс из Дубая перевести в Швейцарию и там покататься там лето или сколько. И потом отправить его обратно. На широкую ногу, так сказать, человек начал жить. Ну и 15 -го, 10 -го, естественно, Шульцу настал Шульц полнейший. Были разосланы всем письма, что фонду кранты. Ну и далее мы перетекаем постепенно, потихонечку к проекту «Симба». Я, во-первых, хочу уйти немножко от криптовалютного фонда, в, только в storage в хранение, потому что в фонде ну, 10 миллионов долларов будет, ну 100 миллионов долларов, ну все, это пик, нервотрепка, а в хранилище можно иметь триллионы долларов, это интереснее, и рекомендовать, в какие фонды вкладывать, об этом я сейчас чуть позже расскажу, у меня уже есть наверное, партнерство, разные темы. То есть фон кинул на 10 миллионов, но это маловато. Что нам? Давайте, вот проект Симба. Хранилище биткоинов. Где уже можно кинуть людей на сотни миллионов долларов? Чем он по идее, наверное, и занимается? Сейчас тусую в Дубае, собирая как можно больше, то есть инвесторов. Суть проекта Simba Storage – это очередной пирамидос, в котором люди, естественно, должны нести биткоины. И вся суть вообще симбы, вот это вот хранилище – это то, что, ну, возможно, вам тяжело пользоваться холодным кошельком, чтобы хранить свои биткоины на нем. Поэтому они разработали собственное оборудование для безопасного холодного хранения биткоинов, отличающееся простотой и удобством. То есть вы должны не доверять себе или бирже хранения биткоинов, а должны доверять вот этому мошеннику хранить свои биткоины логика вот этот меня меня очень сильно удивляет вот этот момент то есть все мы знаем не твои ключи не твои деньги В случае использования холодного кошелька где хранятся биткоины и другая криптовалюта, которую вы туда закинули В случае использования холодного кошелька для хранения криптовалюты она не хранится на этой флешке она хранится в блокчейне, в интернете. А эта флешка, это всего лишь навсего защищенное устройство для обращения к вашим биткоинам, которые находятся в интернете. По легенде Антона Катина, хранение на его защищенных серверах, то есть они на защищенных серверах, хранят биткоины, которые хранятся в интернете, понимаете, да? Ну и все это происходит естественно через э, скам токен, который является один симба, один биткоин сатоши. То есть когда вы отдаете свои сатоши, свои биткоины симби хранили да, Антону Катину, он в обмен вам и отдает один симба коин. А что может произойти с симба токеном? Если вдруг Антон Катин потратит все ваши биткоины, скорее всего, он перестанет быть стейблкоином к биткоину, и за один симба вам не дадут нисколько сатоши. Ибо где-нибудь в документации это вообще является конечным обменом и вы вообще не можете претендовать на свои биткоины. Скорее всего, тут все это грамотно сделано. Если хотите отдельный обзор симба сториджа, то я разберу его просто до косточки отдельном ролике потому что этот ролик получается довольно длинный и всю суть вы точно уже явно поняли и я считаю что нам просто необходим второй ролик конкретно про Симба storage диверсификация между нахождение хранилища оаэ швейцария лихтенштейн и австралия то есть он вместо одной флешки купил четыре флешки ну Ledger, Trezor, какие вам больше нравятся. супер надежные сервера что ж друзья на сегодня все Ждите второй ролик про Simba Storage. Я думаю, вы накидаете мне лайков. Все, кто пострадал от этого мошенника, пишите свои истории в комментариях развернуто, чтобы каждый человек видел, когда он посмотрит этот ролик, чтобы он мог отмотать вниз комментарии и мог увидеть всех людей, которые были кинуты. Пишите, насколько денег вас кинули. Возможно, таким образом вы сможете собраться все вместе и написать коллективное заявление в суд и открыть уголовное дело на этого преступника. Так что, друзья, Собирайтесь, кооперируйтесь и пишите коллективное заявление, потому что данный мошенник останавливаться не собирается. Его объемы кидалово, как мы с самого начала рассмотрели, они только растут все выше и больше. И пострадает еще больше людей, естественно, чем уже пострадало. Ну, а на сегодня все, дорогие друзья. Берегите ваши деньги. Всем спасибо, всем счастливо, всем пока.